Комхоз стайл продакшн представляет Джойстик из Италии Всем привет! С вами Кацунако Сегодня мне пришел от веселых китайцев Аккумулятор на джойстик playstation 4 на 1800 миллиампер часов 37 вольта ну и стоимость 541 рубль 39 копеек это указанное 7 с лишним долларов почти 8 вот такая вот маленькая посылочка сейчас мы ее вскроем и будем менять пару слов, почему я купил такой дорогой аккумулятор с такой маленькой емкостью и за такие, можно сказать, не маленькие деньги. сами понимаете, покупая на Алиэкспресс за 300 рублей аккумулятор емкостью 2000 миллиампер часов и более, вы логически подумайте. Как за такую цену можно купить такую емкость? Возьмите элементарные, обычные, какие-нибудь аккумуляторы таких известных фирм, как Duracell, посмотрите, сколько они в магазине стоят и гляньте, какова у них емкость. То есть, эти миллиамперы часов. И прикиньте цену. Ну да, сравнивать с Duracell, это, конечно, и покупая у китайцев на 2000, допустим, 300 часов за 300 рублей, это, сами понимаете, пустая трата денег, и реальная емкость даже может составлять такая же, как у оригинального аккумулятора на 1000 часов. Лучше уж переплатить и выбрать более реальные значения, к примеру, как сделал это я, ну и, соответственно, тестировать, проверять. аккумулятор в самом джойстике берем нож и смотрим как она здесь у нас упакована то Давайте. Капитат, так да. Вот. Что мы здесь видим? Изилендр. Дермофрендс, thank, thank a lot for you artists. Don't you like all goods and service? Yes, please give you five stars one. Item as description. Ну короче, вся херня, что написано на Алиэкспрессе, пишется здесь, поставьте 5 звездок, там да, мы, мы дадим вам 20% дисконтную при следующей заказе. Скидку типа э, хороший сервис. Свяжитесь с нами по e-mail, skype.. Плохие отзывы. Что-то Help You Resolve проблем В общем, кто. English. и по English. Тут ничего особо интересного mm -hmm. не, так и не написано. Убираем в сторону. Смотрим. Вот он. Тоже убираем помешалось аккумулятор вот такой у меня версия playstation то обычная падка джойстик у меня обычный так что и штекер у меня здесь не толстый обыкновенный тоненький на 1800 миллиампер easy lander 18 05, 25 это я так понял дата производства дата вот здесь указано вот на обороте ничего тут заклеено. кладем в сторону идем дальше Так, я буду использовать, вот я в наборе покупал тверточка, разве мне китайцы прислали? Вот эти две штуки непонятные. Какие-то. лопаточки такие вот эту хренотень попробую использовать карточки отрезал пинцетик и ну таблеточки соответственно я буду складывать сюда болтики и сам соответственно его e из модернизированный немного нам не понадобится тура так приступим как обычно по стандарту у нас идет откручивание четырех болтов морезов давайте приступим <звук> вот такую Made in USSR, откручивается, насадка меняется, дополнительные находятся здесь, Вот, удобно и уже лет 30 если не более. Так, скрутили 4 болта, Далее какую-то шоркалась, даже модель cuh дальше не видно, дальше вот поцарапала. точнее не поцарапана, а шоркалась. так как там открывается он у нас сначала подламывается центр а уже и забыл как его вскрывал мы будем ломать Чего? вот вскрыли теперь здесь защелки тут одна Тут одна. Вот я не знаю, как этими штуками открывать боковухи. Зачем китайцы дали для разбора звустика вот эти штуки. Пробую использовать вот это. Мягкая. Интересно, девки пляшут. что-то отщелкнулось когда она щелкнет я так подцековываю что отломится что-то так ну тут как-то короче снимается все это дело давить вперед вот Главное это все дело не оторвать. Снимаем шлейф руками от этой, от задней панели. Ну, от светодиодная подсветка получается. Просто, по-моему, вытаскивается. Да, тянем на себя вверх и снимаем. с фокусом вот сразу снимаем аккумулятор и салазки которые крепят держит аккумулятор у нас Причина произведено на 1000 миллиампер часов 3,7 вольта. А 3,7 вата или чё добавить? Да, вырезать, короче. 3,66 вольта постоянный ток. Здесь у нас 3,7. 1800 но на 800 миллиампер больше хотя в общем я вам дело такое скажу аккумулятор по факту не проверить в данный момент штукеры одинаковые ну, как вы измерите емкости ток надо подключать нагрузку и считать время отработанное. У меня просто вот этого аккумулятора уже сколько? Года 4 уже прошло. Его по-любому прям уже надо менять. Он, кстати, и легче. Я думаю, этот по-любому будет держать больше. Этого мне хватает где-то на часов 5-6. Нет, уровень. Ну да, да, примерно так, на часа, на часов 5. Может меньше. Посмотрим. Ну что тут? Дело-то простое, несложное. Я вот, кстати, еще заказал христовину. Вот эту, гипед. -эт. Желтенькую, под цвет хочу. сложного втыкаем назад ставим салазки у них вот здесь по бокам типа защелки имеется. вот вот это вторая а это направляющие круглые то есть за вот эти вот направляющие не знаю для чего это сделано но раз оно есть значит мы пихаем Аккумулятор назад, не знаю, как оно тут встанет все, ну вот так вот я запихнул. стоит ровненько. Так. Сейчас такое вспоминаю, а как оно было? Какую сторону хвостика? А я думаю, мы сейчас так пихнем да проверим. Чуть не так было затолкал. Вот, вот так вот. Ну и таким же макаром назад все это дело собираем. Так, я его защелкнул. Сейчас осталось э, закрутить болты назад. Упс, падает все. прикольная такая выемка что таблетки <смех> таблеточки удобно брать пальцами полукруглые <смех> так его нужно зарядить берем провод соединяем, смотрим, как ускорено, как будто на старом аккумуляторе этот процесс мигания был намного медленнее. О, соседи сверлят. Нажимаю кнопку PS, начинает быстро мигать. Сейчас я включу приставку, нажму включение, о, слышно сигнал. Так, ну, как видите, вот он этот джойстик. Сигнал горит, но зарядка идет, я все вытащу, он просто отключится. То есть, работает. Все окай. Зарядка идет. Вот процесс зарядки идет. Так, ну все. Миссия выполнена по смене аккумулятора. С вами был Кацунако. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.